В данном видео мы поговорим о том, что как можно обновить YouTube. И чтоб не было разрешения 720. То есть на этом вот у меня киви телевизор, на нем идет максимальное разрешение, при стандартных настройках идет 720. Но при за этом, получается, когда обновляете его <coughs> в самих настройках, э приложение и оно позволяет смотреть видео в разрешении 1080p то есть это уже не hd а full hd идет это в принципе как по мне оно особо не влияет но тем не менее приятно когда видео вроде бы большего разрешения большего качества для этого нужно перейти не в настройки а перейти в google play store и после этого уже нужно обновить само приложение что для этого потребуется? Вы заходите, если у вас нет аккаунта, регистрируйте аккаунт, заходите, делаете, И после этого выбираете из установленных приложений мои приложения. Дальше вы выбираете именно то приложение, которое вам нужно, то есть YouTube. И здесь вам предлагается... Вот у меня нет сейчас обновления, так как оно обновлено. Но можно нажать вот здесь вот не открыть, а обновить. И оно обновляет вам приложение до максимума. И после этого в порядке оно все работает. Так, сейчас загрузится. Далее смотрим. Вот сейчас, к примеру, я вам запущу видео. Только его придется. Сейчас, не знаю, будет реклама, не будет. За этот момент запущу, так. так, сейчас мы это уберем. Другое. Здесь, смотрите, качество. По дефолтному оно дает 720 максимум. А после того, как обновляете, дает уже 1080. И в этом качестве он без проблем работает. Не знаю, это, конечно, может быть, будет этот э, авторский правос. Ну, работает без лагов, без ничего. Я в этом моменте затуширую музыку, скорее всего. И работает без лагов, без ничего, все в порядке. наблюдались иногда, если есть какие-то да, супер-видео, там с какой-то графикой тогда. Так, да? так нажмем на паузу. То есть, э, не лагает. Но э, дело в том, что бывает, если какие-то там очень э, качественные проработанные видео, к примеру, очень много там э, каких-то текстур или как это назвать, то есть э, фона, лучше так скажем, чем больше фона, тем больше возможно будет как-то проседать. Но в моем случае я не наблюдаю таких просадок и поэтому как-то так. Но а на этом в принципе более добавить нечего. Спасибо за то, что вы досмотрели видео до конца. Если интересны другие видео, по его также можете посмотреть на канале. Есть обзор спустя год телевизора использования, как выше указанного Киеве. И также есть другие видео по указанной теме. Если интересно, переходите в подсказки. Также не забываем о том, что есть определенные сервисы, которые помогают экономить. Можете перейти в описании и тоже ознакомиться с ними. Либо же. Оставить комментарии со своими пожеланиями, либо же с какими-то дальнейшими обзорами, либо что-либо другой информацией. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. До скорых встреч.